Народ, всем привет! К сожалению, данный видос собирается на коленке, за окном два ночи. Перед выходом патчивания физически не было возможности подготовить нормальный материал, но пара мыслей про этих белорусов хотел бы с вами поделиться. Напоминаю, что это не обзор, а просто первые впечатления, и они бывают обманчивы. Начать хотелось бы со спорного штурмика, а потом продолжим слушать за этой четверки снайпера бусел. Штурмик лазучий. Лично по мне, по первым ощущениям, он не особо зашел, особенно непривычная отдача, которая ведет влево и очень сильно вверх. Привыкнуть можно, но пока не особо комфортно. Мне лично не понравилось. Хоть дальность стрельбы и отличная, но попасть в такой отдачу и контролем будет непросто, как по мне он больше для ближней средней дистанции, хотя кого я обманываю, он больше для ближней дистанции, хотя контролить отдачу всегда можно научиться. Из плюсов у него заметил скорость передвижения, но расход стамины просто убивает, 12 секунд это очень жестко, расходники будем жрать просто по ГД, повышенная регенерация стамина не спасает, но если только регенерировать в дыму, но 5 секунд в дыму ну просто ни о чем, То вообще этим будет ПП заниматься я не знаю, но только если вы в дефе и у вас есть друг пророк который может просто выручить. Из плюсов мы можем под обилкой избавиться от негативных эффектов, например от кровотока, но если стоять в огне и прожать обилку, то мы скинем урон от огня и тут же его опять получим, если будем продолжать стоять в огне, поэтому не забывайте прожимать обилку только в том момент, когда вы вышли из зоны поражения. Кстати про огонь, наши спецсредства позволяют нам подорвать и поджечь одновременно, конечно урон от взрыва небольшой, но противник может помереть и просто догорев. А к счастью противников в отличие от обычной механики после подрыва у нас не разливается море огня по земле, горение можно подцепить только в момент подрыва или находиться в области взрыва естественно. Также при активации обилки мы кидаем под ноги дым, и под ноги с у нас пропадают маркеры. Мы можем как пропушить незаметно, привет туман войны, так и скрытый запас на место под завесой. Длительность невидимости всего 20 секунд, но это в принципе достаточно. В медурках можно неплохо реализовать. Я думаю для пуша под инвизом просто идеально, но к сожалению еще раз напоминаю, что очень неудобно стрелять на большую дистанцию, поэтому лучше ее очень хорошо сократить. Также хотел сказать, что область дыма у нас не очень большая, поэтому толка спрятаться в ней не получится можно только использовать для того, чтобы отвлечь противника для смены позиции. Либо для того, чтобы неожиданно из этого дума выскочить. Для меня данный оперативник получился спорным, и лично для меня он занимает второе место среди всей этой четверки, и его билка, которая позволяет еще раз прикоснуться к туману войны, просто шикарно. Конечно, мы получим всех четверых. Но первым я бы посоветовал брать снайпера Бусил, а также советую всем новичкам в игре и тем, кто хочет завести новый аккаунт, пройти по реферальной ссылке в описании и получить на старте днепрема монеты и кредиты. Что могу, парни. Я, конечно, не так часто играю на снайперах, но как же Бусил хорош. Вангун Гон будет одним из самых популярных снайперов в ближайшее время, не лучшим конечно, но популярным точно. Да, выживаемость не лучшая, но обилка дает нам броню прочностью 55 очков, что повышает нашу выживаемость и позволяет чуть безопаснее перестреливаться. Плюс перезарядка 13 секунд обилки, что очень недолго. Но с стаминой надо быть очень осторожным, при спринте у нас очень большой расход. Урон у нас не мега большой, но отличная скорострельность и самое главное, самое главное это его точность. И нам фактически не нужен прицел. При стрельбе от дыра пули точно в цель, забудьте о фазуме. На этом снайпере эта опция просто включена по умолчанию. Радует, что есть хоть небольшая баллистика, а то было бы вообще очень жестко. Стрельба от укрытия подожжет не одну точку, ибо на этом снайпер это сделать будет ой как просто. Я фиг его знает как с этим бороться. Сел в стол это бусил, но помимо всего прочего мы также неплохо накидываем от угла, даже не заходя в прицел. Блин, это... Это жестко. Наше спецсредство – это баллистический нож, который может подарить много положительных эмоций и стамины при убийстве противника. Стрелял с такого свое время, и в реале он не настолько убойный, как реализован в нашей игре, ну или модификация была не та у меня. Было еще вновь стреляющее пулями, но это уже совсем другая история. Тут нож даст форму многим спецсредствам. Им стрелять может даже находясь за укрытием по дуге. Блин, по дуге. Вы серьезно? Радуюсь, что нож на большой дистанции не так хорош, ведь у него есть скорость полета. В общем, попадаем не моментально, и на большой дистанции надо брать упреждение. Хотя лучше оставить нож для стрельбы на ближней дистанции, тем более на дальнях стрелять не очень неудобно. По дугу мы получаем снайпера, который даже на бегу может раздавать что-то по головам, если руки, конечно, из одного места, и обвинения в читерстве вам просто гарантированы. Лично я потрачу свой первый ключ именно на данного снайпера, потому что у него и спецсредства, огонь, и винтовка просто шикарная. Перейдем ко второму второму месту, как бы то ни звучало, тавтологический Медик Коваль. Я бы поставил его реально на второе место вместе с штурмиком. Так как для меня ПД мало интересен, как по мне вообще просто больше ПВЕ, там он реально очень хорош. А метр и плюс-минус неплохие именно для ПВП. Оружие не самое топовое у медика и явно не самое комфортное при применении, мне лично напомнило стрельбу на травника при зажиме, нет, конечно не так все критично, но прицел все таки потряхивает. Но, ну, естественно, лучше его реализация именно на ближней дистанции. На средней я больше не рекомендовал тратить патроны, которые будут просто улетать на ура. Не знаю почему, но Коваль для меня это как апнутый дед. Конечно, это некорректное сравнение, но не могу просто отделаться от этой мысли. Наша билка называется Шив. Звучит как-то не очень для моего уха. Дальность 3 метра, восстановление здоровья в течение одной секунды. Дает союзнику 30 хп и 15 брони. Привет, Велюр. Для меня это как дед, у которого есть сын Велюр, у которого тоже родился сын, и его назвали Коваль который получил немного от каждого из своих родственников. Кстати, сегодня мы тоже лечим, правда не так хорошо, всего на 23 хп, а не на 30. Но и броню в 15 единиц себе тоже восстанавливать не забываем. Отхил у нас довольно-таки неплохой, мы самостоятельный единица как в ВВП, так в принципе и неплохой хиллер в ПВЕ. Дело в том, что обилку у нас кадышится всего 9 секунд, поэтому отхил у нас на высоком уровне. Такое ощущение, что где-то здесь по родственной не прошелся каравай. Из минусов это у нас дикий расход стамина, который также не спасает черта белорусов с его восстановлением. Поэтому будьте осторожны, перед долгим беги, стамина у вас точно закончится. К сожалению, живучесть у нас не на высоте. При у нас еще одна плашка брони, но наша способность чуть-чуть спасает, и это положение уже не кажется таким критическим. Конечно, можно поныть про отсутствие брони на старте во время прокачки, но, блин, ее прокачать не так-то и сложно, поэтому, в принципе, на этом моменте даже не стоит заморачиваться. Все-таки мы больше обсуждаем топового оперативника. Кстати, чуть не забыл про наше спецсредство, оно у нас довольно-таки интересное. Скажу сразу, оно не работает, как шумка. Сидячего противника мы ее не сможем поднять, но все негативные эффекты данный чувак поймает его полный. Мало того, что наше спецсредство замедляет, так мы еще дезориентируем противника и он просто не может нормально стрелять. В таком положении мало того, что беспомощен, так еще и благодаря замедлению становится легкой мишенью. Правда есть и минус, срабатывание ну, очень долго и уйти от нашей флешки можно фактически пешком. Как по мне данный миди получился очень интересным, Напоминаю, это предварительный и беглый обзор, если бы не ностальгия по туману войны, то штурмвик оказался бы скорее всего на третьем месте. Ну давайте перейдем к последнему оперативнику, который, как по мне, показался менее интересен лично для меня. Это оперативник поддержка зубр. Да, он живучий, 140 хп и 40 брони. В копилку выживаемости также падает наша обилка, окоп, кстати, очень точное название. После активации мы обездвиживаемся, но получаем сопротивление урона на 30%. А если в этот момент у нас активны сошки, то получаем вообще все 80% сопротивления. Кстати, разогнать сопротивление к урону можно до 90%. Согласитесь, 100 было бы ну очень слишком умбово. Радо, что обилку у нас отключаемая. Не хотелось бы замереть и просто умереть от какого-то газа, который кинет кошмар. А билку у нас идеально, как по мне, именно для ПВЕ, а также для всяких крыс в ПВП, любящих сидеть до упора у базы или за каким-то укрытием в ожидании противника. Я лично не тестил выживаемость в трени под обилкой, но ну, не получилось. Но, как говорят парни, авангард плачет, видя, как он впустую переводит патроны, стреляя в зубра. Но я напоминаю, что это под сошками, Когда 80% сопротивления в чистом поле с 30% выживаемость, конечно, будет похуже. Поэтому, когда зубр под обилка, на него лучше не вылазить. Он вас все равно не догонит под обилкой, ведь он встанет и не может ходить. Поэтому лучше закидать его газом и дождаться окончания обилки. Ну или когда он ее сам отключит, если захочет выжить. Вроде бы с одной стороны все звучит хорошо, выживаемость классная, ствол хороший. Но душа как-то не легла на данную поддержку. Кстати, скорость передвижения у нас тоже небольшая. Стамин жрет, как и все белорусы, традиционно очень много. Так что расходники взять придется, если вы, конечно, не жесткий дефер и стамину не будете восстанавливать, сидя за укрытием. Ствол, еще раз повторюсь, неплох. Урон отличный, проблем тут ну просто нет. Которая отдача в принципе тоже несложный, Особенно под сложками вообще не надо ничего контролировать. Скорострельность подкачала, правда. Ну не знаю, для меня он как-то, блин, ну не интересен, не знаю. Еще раз повторюсь, это мой первый впечатление. Надеюсь на боевых серверах его распробую, может мне понравится. Ну не знаю, пока что для меня он самый худший из всех. Кстати, спестресс у нас тоже убогая. Просто обычный дым. Причем не как алмазы, а просто обычные дымовые гранаты. Поэтому для меня он получился очень неоднозначным. Сожалею, что не получилось нормально для вас все тестировать, но в первое впечатление хотел все-таки вывалить на вас, рассказать, показать, какие ощущения вызвали данные оперативники именно у меня. Надеюсь, каждый из оперативников доставит вам только удовольствие. Ну, на этом все. Пишите в комментариях, как вы данные оперативники, что вы думаете. По каждому из них особенно мне интересно, Ваше мнение, когда вы уже их пощупаете на днях на боевых серверах. Ну а вам на шоптону Пока-пока. Увидимся на полях сражений.